Приветствую вас, друзья! Сегодня я сделала для вас подборку фильмов о растениях-убийцах. И пока занималась ее составлением, обратила внимание, что до начала нового тысячелетия режиссеры охотнее снимали подобные фильмы, а вот в последние годы количество таких картин стремительно сократилось. А жаль, ведь многие кинонаправления выглядят уже слишком заезженными. Но был один год — 2008. -й обильно обогативший кинокопилку фильмов об убийственных растениях. В этом году режиссер и сценарист Тоби Уилкинс решил рассказать миру о необычном растении-паразите. Молодожены планировали отметить свою годовщину на природе, но отсутствие элементарных навыков выживания приводит к тому, что пара ретируется в свой автомобиль и уезжает обратно в цивилизацию. По дороге они встречают вооруженного бандита со странноватой подружкой, который планирует с помощью добраться до Мексики. Эта четверка останавливается на ближайшей заправке, где и сталкивается с плотоядной занозой. Учитывая, что хоррор малобюджетный, идея реализована вполне достойно. Сам игульчатый паразит выглядит необычно, привлекает внимание и, можно сказать, цепляет за живое. Игра актеров выразительная, персонажи раскрыты. И хоть не обошлось без пустых диалогов и глупых поступков, но это не сильно портит общее впечатление. На калифорнийском хоррор-фестивале «Скримфест» за заноза удостоилась наград в шести номинациях. В том же 2008 на экраны вышел еще один фильм о растениях-хищниках от малоизвестного режиссера Картера Смита. Эта картина стала экранизацией одноименного романа Скотта Смита, опубликованного в 2006 году. Компания туристов отправляется посмотреть развалины пирамиды Майя в Мексике. С самого начала экскурсия идет не по плану, но упорством молодым людям не занимать. Они добираются до древних развалин и встречают нерадушный прием от местных жителей. Оказавшись в ловушке на вершине пирамиды, друзья осознают, что враждебность аборигенов не единственная их проблема. Вокруг растет странный плющ, который так и тянет свои хищные ростки к незваным гостям. На самом деле, съемки фильма проходили не в Мексике, а в Австралии. Природа играет здесь одну из главных ролей и показана эффектно. На фоне этого зеленого буйства люди смотрятся как чуждый элемент, которому в этом диком месте отведена низшая роль в пищевой цепочки. В некоторых моментах уровень жестокости просто зашкаливает, так что возрастной ценз 16+, плюс вполне обоснован. И в этом же году режиссер Найч Ямалан снял фантастический триллер «Явление» с Марком Уолбергом и Зоей де Шанель в главных ролях. В этом фильме против человечества ополчились вполне обычные, привычные нам растения. Они решили прорядить популяцию людей и стали выпускать в воздух токсин, который приводит к массовым самоубийствам по всей стране. Школьный учитель Эллиот Мур вместе с женой пытаются уехать подальше от пораженных эпидемий городов. Посыл режиссера понятен – беречь природу – обязанность каждого человека, иначе однажды она может восстать против нас. И хотя в фильме нет впечатляющих спецэффектов, но сама идея акта природного терроризма реализована правдоподобно. Картина пронизана безысходностью, ведь с невидимым врагом бороться сложнее всего. В 2009 году появилась двухсерийная экранизация научно-фантастического романа Джона Уиндома «День Трифидов». Постапокалиптический триллер снял режиссер Ник Копус. И это была третья попытка кинематографистов перенести на пленку знаменитый роман. Жители Земли с энтузиазмом наблюдают необычное астрономическое явление и вскоре слепнут. Зрение остается лишь у тех, кто по какой-либо причине пропустил это небесное шоу. Главный герой Билл Мейсон как раз из их числа. И без того незавидное положение ослепших усугубляется тем, что плодоядные подвижные растения, трифиды, разбрелись с ферм, где с их помощью ученые получали ценное масло. Теперь растения приобрели весомое преимущество перед людьми и открыли на них охоту. Надо сказать, что сами «Трифиды» выглядят вполне реалистично. И хотя писатель даровал им только три ноги, отсюда и название, но кинематографисты значительно увеличили их количество. Также в оригинальном произведении об искусственном происхождении упомянуто лишь мимоходом, а фильм открыто сообщает, что «Трифиды» – продукт генной инженерии, что, несомненно, осовременивает роман, изданный в середине прошлого века. В 2011 году режиссер и сценарист Пол Зиллер выпустил «Ужас из недр». Фильм вышел сразу на DVD, миновав кинотеатры. Сумасшедший ученый нашел семена из библейского Эдемского сада и решил создать на земле свой маленький рай. Но одно семя случайно попадает в загрязненную почву, что приводит к стремительному разрастанию корневой системы растения по штату Невада. Спасать ситуацию будет довольно харизматичный квартет – агент ФБР, биолог и два борца за окружающую среду. Сразу бросается в глаза, что спецэффекты фильма не соответствуют году его производства. Такое ощущение, что они пришли прямиком из 20 века, когда лангольеры и дрожжи земли были на пике популярности. Но если не придираться к деталям и не искать глубокого смысла, то фильм смотрится легко, хотя пересматривать его повторно вряд ли кто-то возьмется. Из новинок ботанической киноиндустрии можно выделить рассказ про малыша Джо, красивый цветок, выращенный, чтобы дарить счастье, но, к сожалению, обладающий массой побочек, а также экранизацию романа Кинга в высокой траве. Ссылку на этот обзор вы сейчас видите в правом верхнем углу экрана. Вот, пожалуй, все, чем порадовали нас режиссеры за последние два десятилетия. Спасибо, что смотрели!